Внимание, внимание! Через минутку начнется шоу-программа. И я прошу всех-всех э, сегодня, кто пришел к нам, э, принимать участие в классных конкурсах и обрядах. Именно сейчас совмещение двух великолепных праздников. Праздник Ивана Купала, который должен был быть 6 на 7 И праздник э, семьи, любви и верности, который сегодня. А мы... Через минутку будем встречать наших красивых девчонок. Сегодня интерактивная программа, которая начнется именно с них. Ивана Купала. Праздник семьи, любви и верности Петра и Февронии. Встречаем все сейчас. Громче! не считался виком любви. Этот праздник начинался с красивых девушек, которые гадали на любимого человека, опуская венки в воду. Давайте мы поприветствуем их еще раз. Прошу опустить винки в воду. Редактор Let's do it. Вот, вы, я не могу тебя туда прыгать Я хочу, я не буду, я буду с вами Давай,